Прежде думай, куда бросаешь Да и времена не те Пришла пора собирать камни, а не разбрасывать Спрашивай Кто спрашивает? Все, на что хочешь получить ответ Что это за место? Куда я попал? Вышний Яр Надстройка над миром. Здесь живут смыслы. А почему здесь два солнца? Здесь нет солнца, только два искусственных светильника. Что? Богиня! Что? Позвольте мне принять идущего. Идешь? А стоит ли? Оно того стоит. А о последствиях задумывался. Может вернуться пока не поздно. <свист> Хотя, не ты первый, не ты последний. <свист> Наебриент. Эх, ноябрит. А почему здесь два солнца? Здесь нет солнца, только два искусственных светильника. Надейтесь на желтый камень. <свес> Оставайся, мальчик с нами. Будешь нашим королем. Кто вы такие? Ты будешь, будешь нашим, нашим королем! Беги-беги, бежать-то некуда, все дороги ведут в Рим. А почему здесь два солнца? Здесь нет солнца, только два искусственных светильника. Спрашивай. Скажи, когда ещё закончится? Когда погибнет мир? Ау! Ты куда? Обиделся, что ли?